Всем привет, друзья! Вы нас потеряли, а мы вот тут а У нас Андрей сделал для козленочка домик. Вот. И Киев закинул. Он даже не собирается выходить оттуда. Ему так хорошо. И смотрите, все обнюхивает. Она у нас родилась. Это у нас девочка. Амина, потише сделай, пожалуйста. Это у нас девочка. Родилась 7 марта. И в итоге родилось их трое. Мальчик сразу на ножки встал. Смотрите, у нее ногу X. Люди X. Вот. И в итоге одна не выжила. Это у нас самая маленькая девчуля. Мальчик живет с мамулей со своей манюшей. Мы ее назвали Марта. Ей очень понравилось здесь. Она, знаете, она как ребенок стала для меня. Каждые три часа я ее кормлю, ночью даже встаю. Этот все обнюхивает, бегает, смотрит, что творит. И очень любит с нами играть. Ну, короче, я сегодня у нас 11 число. Я ее не... первое время не снимала, потому что очень она была слабенькая. Я ей головку придерживала, кормила. В итоге вот. Выкормила, как говорится. Но она теперь меня признает, как мамку. Все бегает за мной. Вот. Смотрит, аминка подошла. да там? Кто там? а? Мартушка. Мартушка, мне же к тебе сделали, как для маленькой девочки. Видишь? Да? Делает... Тигра с ума сходит. Он не знает, что ищет. И вот ты Тигра, прикрытие. Ну ладно, она сейчас покушала.